Бюджетные сумки, сумки города Пенза, производства фабрики Кера. Бежевые, базовые, классические сумки могут быть разные. Покажу вам сегодня бюджетные сумки по цене 999 рублей. Одна из представительниц бежевые, красивый спокойный беж бежевая мозаика близко показываю на камеру вот такая она фактурная сзади карман на молнии впереди логотип на держателях две ручки один вход внутри длинный ремень и в этот формат единственная сумка из которых я сегодня покажу входит формат а4 легко вот так. внутри этой сумочки плотный хороший подклад Карман-сейфик на перегородке, кармашек на задней стенке, два кармашка на передней. Можно носить на плечо через тело, либо на локоток, либо в руки. Бежевая мозаика. Одна модель и есть такая же. Вот такая. Ой, не такая же, еще одна. Вот такая модель. Размеры сумок оставлю внизу под видео. Смотрите, эта моделька выполнена немножко иначе. С логотипом фирмы висит вот такая вот, такой брелочек. Кармашек на передней стенке рабочий. На задней стенке карман на молнии. Декором в данной модели являются вот такие красивые клепочки. Вход, так же как и в предыдущей модели, но здесь перегородка, которая делит сумку пополам. Плотный подклад. Покажу на камеру очень хорошего качества. На передней стенке два кармашка на молнии, на задний карман на молнии. Ничего лишнего. Цена этой сумки тоже 999 рублей. Покажу еще одну бежевую. Это сумка сакваяж. Она выполнена эко-кожей бежевое масло. Немножко бликует на свету. Очень аккуратно выполнены все строчки. Отстрочена вот такая планочка. Ручки держатся здесь на таких вот гантельках. Девчонки называются персингом. Почему персингом? Потому что ну, свое, своего рода внешний вид похож на персинг. На задней стенке карман на молнии. Вот такой дно. Вход. Удобный. На задней стенке карман на молнии. На передней. Два кармашка и карман-сейфик. Есть длинный ремень, который регулирует высоту сумки. Выглядит она вот так. Бежевая классика. Сбоку есть магнитка. С одной и с другой стороны. Для декора. Следующая модель. В следующей модельке покажу цветные. Красивый фиалковый цвет. На камеру немножко искажает, как бы показать так, чтобы оно соответствовало тому, что есть в действительности. Вот каким углом. Даже не так, а не так. <с correlation> Никак. В общем, это очень красивый цвет. Он не совсем разбеленный, но очень трендовый модный на сегодняшний день. Он не яркий фиолетовый. Он между сиреневым и фиолетовый, такой нежный, очень разбеленный, красивый. Такого цвета очень много сейчас спортивных костюмах. На задней стенке карман на молнии. На передний карман. Рабочий. Вот он, ручка спокойно входит. Декором является прошитая ручка и проклепана на рамках, держится. Внутри... Перегородка, сейфик, очень плотный подклад, два кармашка на молнии, один сзади, как обычно, и длинная ручка-ремень, который регули... регулируется. Несмотря на то, что я одета не в классику, бежевая сумка смотрится хорошо, фиолетовая тоже, между тем, неплохо. Размеры под видео оставлю ниже. Сумки все по 999 рублей, и скидка на них для подписчиков канала не распространяется. Между тем подписывайтесь, потому что многие сумки остаются по одной, поэтому снимаю по ним видео. И, конечно, снижаем цену для того, чтобы почистить склад и порадовать вас. Очень важно ходить с той вещью, с тем аксессуаром, который нравится, который идет под все наряды, который просто которым просто любуешься. Потому что сумка все-таки это аксессуар. Один из самых крупных в кардюрбе женщины. И она должна быть не только приятной. Это подружка на каждый день. Смотрите, еще одна моделька заболталась. Комбинированная. Очень красивая нежная фиалка. Декор строчка. Здесь красивые синие, фиолетовые, розовые и с белым цветы. Вот так сбоку она выполнена. Вот такое дно. Логотип компании. Красивая строчка. Очень аккуратно прошита. Сзади карман на молнии. Внутри подклад. Отдел сейфик. Карман сейфик. Карман на задний. И два кармашка на передний. Вот такая моделька. Есть еще одна. Вот такая. Красивые, яркие цветы. Прям летняя такая сумка. И она будет хороша и с белым, и с желтым, и с оранжевым. В общем, сюда практически все лимонные цвета. Здесь использована очень большая цветовая палитра. Она называется сумка-акварель. Потому что цвета здесь нечеткие такие цветы, ярко выраженные. А они такие, как нарисованные акварелью. Поэтому очень большая цветовая гамма позволит носить эту сумку с очень большим количеством вещей. И с джинсой в том числе. С яркой цветной или однотонной. Вот такое дно. Темно-синяя отделка. Вот так вот ручки закреплены. Логотип компании. На задней стенке карман на молнии. Вот такой вход. Плотный подклад. Карман. Карман сейфика на передний два. Вот эта сумка. В принципе, они практически все сумки выполнены в жесткой форме. Есть еще вот такая. Строгая. Или не строгая, я не знаю, сумка, но на жесткой форме, однозначно формованная. Вот так выполнено дно на ножках. На передней стеночке лаковая белая вставочка на декоративной пряжке. Вот так отстрочены ручки аккуратно. По бокам белые бока. На задней стенке карман на молнии. Идем вовнутрь. Перегородка мягкая сейфик, кармашек на задней стенке и на передней два кармашка. Вот такая сумочка. Называется она букле. Эта кожа фактурная. Покажу сейчас на видео. Вот так вот. Это все фактурное. Очень красивый цвет. Фиолетовый, светло-фиолетовый, фиалковый, такой сиреневый, как цвет сирени, такой насыщенный, красивый. Есть небольшие черные пятнышки и белые. Вот такая сумочка. Цена 999 рублей. Подписывайтесь. Будучи рада.